Всем приветик. Карта вечера с 18 часов до 24 часов, то есть до 12 часов ночи, целых шесть часов. Карта вечера, именно будете думать о своих родных, о своих родственников на 29 декабря 2021 года. Так, день, среда. Родственники вас любят, поддерживают, род родни, находятся в любви. Вы будете вспоминать о каких-то веселых моментах, будете также общаться, какие-то вопросы решать именно семейные, именно вот с родственником, что-либо попытаться понять, также до кого-либо что-то донести, если кто-то вот, ну, не понимает или какой-то есть вопрос, то обязательно вы все вот будете общаться, и вы поможете друг другу. Всем пока!